Часто задаваемый вопрос заказчикам, потенциальным заказчикам это хочу сделать себе вентиляцию, но вот конкретики не, по, не понимая, зачем она мне надо. Вот дайте мне, пожалуйста, исчерпывающий ответ на, на мой вопрос. Вот. Он состоит из трех пунктов. Это первое, это необходимое количество свежего воздуха в помещении коттеджа или квартиры. Это э, сниженный... Нормированного. совершенно верно. Это сниженный уровень шума. Особенно если коттедж или квартира находится в городской зоне, где проходят там магистрали, дороги и так далее. Вот. И это определенный подпор воздуха в так называемые чистые помещения. То есть комфорт человека, когда он сидит у себя в гостиной и во время приготовления пищи на кухне никогда и не услышит запахи, которые оттуда идут. Перемещения. Вот. Это три главных, пункта, три, три главных пункта, которые хотел выделить. Первый пункт, который мы говорим о нормированном количестве воздуха в помещении, это подразумевается тем, что для каждого человека, который находится в, жилой, в жилом помещении, надо определенное количество воздуха. Она там нормируется по трем параметрам. Это минимальный, средний и, и комфортный уровень количества воздуха. Почему Андрей обратил внимание здесь на подпор воздуха в зону кухни. Поскольку у нас есть зона кухни, в которой есть выделение запахов, это жарение там, курицы или всяких э, продуктов питания, у нас подаваемая часть воздуха осуществляется в первую очередь это в зону жилого помещения, то есть это спальни, комнаты, это детские, это гостины. И подпор воздуха, этот, этот воздух выдавливается непосредственно в зону кухни. То есть подача в большей степени посуществляется в жилое помещение, а отбор происходит в зоне кухни. При этом у нас человек получает в первую очередь это пищу для мозга, это кислород. Что очень важно является для человека. Второй момент, что еще дает нам вентиляция? Вентиляция нам дает... Постоянный воздухообмен. То есть это предотвари... мы можем свое жилое помещение максимально изолировать от улицы. То есть это убрать шумовые характеристики от проезжих частей, это от машин, от каких-то элементов, которые раздражают. И при этом получить максимально комфортные условия. Но впоследствии у заказчика возникает вопрос. У меня коттедж размещается вдали от города. Я живу в полной тишине, у меня лес, речка и у меня чистый воздух. Получается, мне ваша вентиляция абсолютно не нужна, так как я могу открыть окно и дышать чистым свежим воздухом. Это часто задаваемый вопрос. Частично с заказчиком соглашусь. Он сможет открыть окна и получать свежий воздух. Вот. Ну, Или... Я насколько... прошу прощения, да. какие комфортные условия при этом будет, если на улице у нас минус 7, минус 8, минус 20, минус 22 градуса, но температура низкая. Первый момент, который у нас возникает, это затратная часть на нагрев этого воздуха, потому что поскольку у нас Человек хочет получить кислород, как минимум он откидывает окно на проветривание. Что такое проветривание? Это приблизительно попадание в квартиру или в дом, в жилое помещение в час до 200-300 метров кубических в час. Минимум. В зависимости, как у нас происходит разряжение воздуха внутри помещения. Возможно, вытяжные вентиляторы включились, там, на кухне кто-то что-то жарит, проветривает помещение. В этом случае попадает очень большое количество холода, которое автоматически дает нагрузку на тепловые носители, то есть это на котлы и на нагрев помещения. При этом у нас получается затратная часть. Соответственно, по газу, либо по электричеству. Второй момент – это сами комфортные условия, что связано с подачей холодного воздуха через окно при минусовых температурах. Это э, так называемый дискомфорт по ногам и холодная масса, которая в какой-то степени нагружает, раз, раздражает самого посетителя квартиры, или дома, или жилого помещения. Человек задает самый главный вопрос, когда он уже пришел в стадию понимания, то, что ему вентиляция все-таки нужна для жилого помещения. Это в первую очередь это для его комфортных условий пребывания в самом помещении. Задает человек вопрос, что мне можно в этом случае применить. Здесь можно было обратить внимание, в первую очередь, то, что система вентиляции до бытового назначения, то есть это мы говорим для квартир, домов, жилого пользования, это не такое уж большое количество воздуха, сколько бы сейчас человек понимал. Потому что в большинстве случаев, еще на рынке проходят такие моменты, когда на квартиру или, на, точнее, на дом 300-350 квадратных метров подают количество воздуха по 1500 кубов, по 2000 кубов, по 1000 кубов. И, соответственно, надо большой ресурс электрический или тепловой, чтобы нагревать холодную эту массу воздуха, который он подается по помещениям. Но это на самом деле абсурд, да, потому что комфортные условия подаваемого воздуха на одного человека, прибываемого по помещению, это приблизительно комфортные. Это 35 метров кубических в час, да. да. А среднее это значение 25-26 метров кубических И самый низкий это, это скажем, минимальный порог, это который... Сколько? Это? 120, до 20 метров кубических в час. То есть мы можем рассмотреть, если это дом из 300 квадратных метров, и рассматривать там, что 3 спальни, гостиная, и у нас живет в доме 4 человека, то есть если мы говорим спальня детская, это максимально 50 метров кубических в час подается. Спальня хозяйских это 2 человека в спальне, это приблизительно где-то 70-80 метров кубических в час. Если это кабинет, это постоянный один, 35, комфортный, плюс один пребывающий человек, это мы считаем 50 метров кубических в час. И рассматриваем, максимальное это условие, то, что у нас в гостиной комнате встречается 4 человека, это семья, 4 людей это по 35 кубов, мы имеем там на выходе 140 метров кубических в час. То есть, если рассматривать дом 300-350 квадратных метров, это максимально подаваемое количество воздуха, ну, 380 метров кубических в час. Здесь надо обратить внимание на то, что человек получает на выходе в системе вентиляции кислород, определенно для пищи, для мозга, и так называемая зона проветривания, чтобы не было заплости в самом помещении. И при этом человек должен тратить очень минимальное количество при этом энергии. То есть, если мы говорим про систему рекуперации, она на сегодняшний день имеет... Такое свойство и процентное соотношение до 90%. Это означает, что может отсутствовать полностью тем для нагрева воздуха в зимний период времени. За счет того, что мы горячей массой, которую забираем с помещения, выбрасываем на улицу, нагреваем холодный воздух через рекуператор. И соответственно эти двигателя, то есть эти установки, они на сегодняшний день потребляют час приблизительно до 100 ватт. То есть 100 ватт умножить на 24 умножить на год, это мы максимально имеем количество киловатт до 800 с чем-то киловатт-часов. То есть это пиковая реально нагрузка, которая может возникать конкретно на этом, этом агрегате. Поэтому надо думать не только в сторону грамотного подхода с точки зрения количества воздуха, а с точки зрения, какое оборудование вы будете применять при этой вентиляции. Потому что это очень важно, и это, соответственно, ваши в дальнейшем деньги, которые вы будете тратить на нагрев и на ресурсы этой установки и воздуха, который вы подготавливаете. Тогда у человека возникает вопрос, а где же я могу разместить оборудование, необходимое для вентиляции моей квартиры или коттеджа? Если у меня там гардероб, прачечная, спальня, все, у меня нету у тех зон. Вот. Прекрасный ответ такой, то есть установки размещаются в тех помещениях, такие как прачечная или гардероб. Это абсолютно нормальное место для того чтобы оборудование там размещалось. То есть первое это обслуживание, второе это шум. Человек услышал предыдущую информацию, частенько задает вопрос. Так и все-таки какой оптимальный вариант вентиляции мне надо выбрать для моего коттеджа там, или квартиры. Вот. начинаем с объяснения того, что существует Три типа воздухообменов в помещениях, квартиры или коттежа Первый – это обычный проветриватель. Вторая система – это приточная система с удалением воздуха с санузлов, кухонь, в ну, общем загрязненная зон Вытяжными обязательно вентиляторами. Да, большого напора. Тоже очень немаловажно. И третья система, самая комфортная, к которой мы вернемся позже, это приточная вытяжная система с вентиляцией, с рекуперацией тепла. Триточно-вытяжной клапан, они бывают просто обычные это грубо говоря, труба, которая вставляется, монтируется в толщину стены. С одной стороны забор воздуха, с другой стороны выброс воздуха. Часто в случае они монтируются за радиаторы, либо максимально-максимально, это максимально, верхней точки где скапливается максимальное количество энергии тепла. Второй тип, это они есть с термоэстетическими головками, с помощью которых открывается и закрывается этот клапан, в зависимости от температуры. На самая температура, температура, при которой клапан может работать с минимальной щелечной, не ошибаюсь, 1 мм, это минус 7 градусов. В других моментах он открывается только принудительно. Преимущество этого клапана, в любое время, даже после ремонта, вы можете его смонтировать, и он у вас будет работать. Преимущество – ценовая политика, недостаток, есть вероятность конденсата, поэтому всегда клапаны монтируются под верхним углом, чтобы конденсат уходил на наружную стену. Неконтролированный поток воздуха, соответственно, если у нас воздух в максимальной верхней точке упал, холодный, пошел вниз, чуть прогрелся, и уже мы чувствуем какое-то перемещение некомфортного воздуха, потому что температура может уже с клапаном выходить, это, если на улице отрицательный, низкий температура, минус 20, на выходе здесь у вас где-то градусов будет 13-12 градусов. Вот в принципе и все. Для клапана любого класса надо предусматривать вытяжные вентиляторы в санузлах, в ванных комнатах, гардеробах. Обязательно они должны быть центробежные, потому что напор воздуха у них 240 паскалей. Это не означает то, что конечно, они громкие, а там просто высоконапорный вентилятор. Ну и давайте, наверное, добавим это незначительное количество воздуха. Да, чем ниже температура, если мы говорим клапан с термастической головки, при низких температурах минус 7 градусов он полностью закрыт, если там минус 6, минус 5, там щель увеличится, увеличится, увеличится. В основном эти клапаны были предусмотрены, для они низкие температуры, как проветриватели и все. Второй тип, это некое, некое оборудование, оно бывает наборное либо моноблочное, наборное это она состоит это решетка наружная адаптер обратный клапан фильтры кассета электро -тен, шумоглушитель электротен, обязательно автоматика для контроля включения выключения на зависимости от температуры и потом развод, разводка воздуха вода воздуха в жилые помещения спальня комната спальная комната гостиная там где находится максимальный человек и снова забор воздуха центробежный вентилятор это с ванной кухне и гардеробом. Это системы преимущества, нужное количество кислорода подается в, в помещения. не так уж дорогостоящая система с точки зрения ценовой политики, но большой большой ее минус. это первое это шумовые характеристики. Если мы моноболочную систему берем, даже это шумосящей корпус, она создает дискомфорт, и плюс это подшивные зоны потолка очень большие. В наборной это меньше, на, скажем так, подшивная зона потолка, и шумовые характеристики меньше, но ценовая политика тоже такая, скажем так, не кусается, но доступна. Самый отрицательный момент это то, что мы накрываем воздух с помощью электротехнологии осенний, весенний, зимний период времени подаем его в помещение а, и удаляем с помощью вентилятора вот через саназлованную комнаты и выбрасываем просто в трубу, соответственно выбрасываем наши деньги. все То, что в третьей системе, о которой мы предыдущие говорили, это рекуперация с рекуперацией тепла, это отсутствует. Мы там эту всю энергию максимально скапливаем на рекуператоре и с помощью этой энергии нагреваем холодный воздух и подаем внутрь в а, Третий вариант, это у нас самый, скажем так, эффективный, самый комфортный, это источнительная вентиляция на базе с рекуперацией тепла. Преимущество этой системы полноценная общая обменная вентиляция раз, преимущество низкая энергоэффективность Высокая энергоэффективность, низкая, высокая энергоэффективность низкое электропотребление ресурсов, конкретно электрических, либо водяных. Это низкие шумовые характеристики, максимальный комфорт, за счет того, что у вас окна полноценно герметично закрыты. Летом у вас не летят мошки, мушки, зимой у вас не попадает холод и комфортно у вас с точки зрения распределения воздуха внутри помещения. Есть один недостаток именно при и утяжной вентиляции. Это надо уметь грамотно и правильно развести воздуховоды, то есть концепцию построить воздуховоды внутри помещения, чтобы это ваш дизайн вписалось гармонично и качественно. Для этого четко должно быть правильное задание архитектора-дизайнеров, однако правильную постановку системы вентиляции. За счет опуска потолков. Часто задаваемый вопрос, это мы сейчас перейдем новый такой маленький моментик, сколько все-таки каждой системы стоит. Да? Если мы побыстро по и коротко расскажем, допустим, в разрезе 70-100 метров квадратных, если мы рассматриваем клапаны, каждый клапан он приблизительно, ставится, ну, не приблизительно ставится в каждую жилую комнату. То есть один клапан в среднем, в среднем на сегодняшний день на рынке стоит ориентировочно 100-120 долларов. В эквиваленте в гривнах это по курсу 25, это приблизительно там получается 3000 гривен, если говорить гривнах. Если мы говорим о приточной утяжной вентиляции моноблочной, тире э, наборной, э, установка где-то в разрезе 250 метров кубических час э, стоит ориентировочно где-то около 1500 долларов. Где-то плюс-минус так. Это с воздуховодная совсем-совсем-совсем. Плюс вытяжные вентиляторы санузла, когда это рассматриваем два санузла, и плюс это ну, вытяжка не дополнительная с наджарочной поверхностью кухни, это плюс-минус еще где-то в районе 800 долларов. То есть, это дома у меня 1500, 1600 и 800, это у нас получается 2400. Где-то 2400 долларов. Если мы говорим о в разрезе 200-250 метров кубических час установки при точной вытяжной рекуперации, это в разрезе где-то ориентировочно 3 800, ну максимум 4 долларов. Это все зависит еще от внутренней комплектации самой установки, потому что бывают установки укомплектованы байпасом дополнительно, и некоторыми дополнительными элементами, тенами, контроллерами, там, H2O, H2O со2, датчику, движения, работает, все такие элементы. То есть это тоже очень сильно влияет. Поэтому в разрезе таких ценовых политик надо понимать, на что готов человек потратиться, чтобы получить комфортные условия в своем, в своем жилье. И вот от этого уже непосредственно надо будет отталкиваться. Да, часто. Задают вопросы в силу того, что э, почему ваша система вот такая дорогая. Вот э, по аналогии с вашей, мне предложили оборудование с установкой намного дешевле. Почему так? Вот. Э, хотели бы сосредоточить внимание человека на том, что бывают разные типы установок, то есть это продолжение разговора коллеги в том плане, что установка с одинаковыми да, параметрами по теплообмену может стоить тысячу долларов условно, а может стоить две долларов условно. Это объясняется тем, что технологией. Да, первое, это технология. Второе, это качество материала. Третье, это качество сборки, установки. Вот. Чем то есть это адекватно. То есть человек, если понимает, чем лучше качество, чем лучше сборка. Я тем... прошу прощения, я тебя перебью здесь. Да. Это, это ты сказали, мы сейчас про э, качество установок. Да, на сегодняшний день рынок Украины старается выйти на определенные продажи и определенным оборудованием. Они берут по аналогии оборудования высокого уровня и делают... Аля прототип, аля копии предлагает на рынке Украины. Но если взять две установки, поставить рядом, это все то, что Андрей говорил, оно будет очень заметно. Да? Технология, она технология и там, и там, но сборка, качество и все элементы, которые применяются, оно очень сильно заметно. И разница, если поставить две установки в продаже в закупки, разница получается несущественно, 7-10%. Это анализировалось, это смотрелось. Поэтому всегда надо смотреть, что вам предлагают. Да, дальше, то есть это оборудование, что надо обращать внимание. Второе э, сегмент, это комплектовка. Имеется в виду воздуховоды, основное это воздуховоды. Да, да, да, говори. Э -э -э и они бывают двух типов. Первое это с оцинкованной сталью. И второе, э, второй тип – это так званый «флекс». Воздуховод «флекс» – это гибкий воздуховод. Э, в чем разница? Оцинкованная сталь – это, можно сказать, воздуховод на века. Это система на века. Она надежная, она крепкая. С она, минимальным сопротивлением. Да, она, то есть с минимальным сопротивлением воздуха. Вот. А в сравнении с гибкими воздуховодами, она дороже. Но гибкие воздуховоды, чем, чем они плохи? Тем, что э, они создают очень большое аэродинамическое сопротивление. Второе, это недолговечность системы. То есть э, материал сделан таким образом, что через некоторое время он теряет свои э, механические свойства. На такие вещи надо всегда обращать внимание. Поэтому ценовая политика двух двухкомнических предложений может кардинально отличаться и с точки зрения, какие материалы применяются. На этой прекрасной минуте вы сделаете свои, думаю, выводы, напишите нам комментарии, как всегда, мы на их любезно ответим, мы очень любим, когда наши, не скажу конкуренты, а партнеры пишут приятные и негативные отзывы в нашу сторону, поэтому пишите, мы всегда будем рады ответить на все вопросы, если вы некомпетентны в этом или компетентны, возможно, хотите задать вопросы. По поводу следующих роликов мы пообещаем вам, что предложим вариант трех вариантов системы вентиляции на какой-то типичной квартире или доме и рассмотрим вариант клапана приточных установок плюс забор воздуха с через санузла у комнат, а также приточных вытяжных машин на базе там мировых лидеров там Систермейер, Майка комфовент и все, что сейчас на сегодняшний день есть качественно на рынке украины. Поэтому большое вам спасибо за смотрите и мы будем рады отвечать на все ваши вопросы. Бай-бай. До свидания.